Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У нас среднедневная температура наконец-то начала снижаться с обычных своих 28-30 градусов до 22-24. А значит, можно начинать заниматься сыровялом. Я хочу приготовить фуэ. Если заглянуть в советские колбасные госты, то можно увидеть такое разделение. Колбасы сухие сыровяленые сырокопченые и полусухие сыровяленые сырокопченые. Сегодняшний фуэ скорее полусухой. Попробовал тут у знакомого испанского колбасника, мне очень понравилось. Попытал его насчет подробностей. Не уверен, что он поделился всеми, поэтому для первого раза решил приготовить немного. Итак, понадобится лопатка свиная, небольшой кусочек грудинки полужирной, небольшой кусочек сала с хлета. Кроме того, соль сухое молоко можно заменить жирными сливками 30-35%. И черный перец горошком. И свиная черева калибром 38-46 мм. Вроде все. А нет, еще культуру белой не забыл. Приступим. Для начала все сырье надо нарезать небольшими брусками, чтобы удобно было в мясорубку отправлять. И затем подморозить до минус 2 градусов. Реально от минус 4 до ноля будет нормально. Все нарезано, отправляется в морозилку. Перерыв. А вот все, я буду вот на такой крупной решетке. Если вы до сих пор такую не нашли, я ее купил с ЕБЭ, режьте ножом. Теперь добавляем соль, перец, сухое молоко ну или сливки и все тщательно перемешиваем. Колбасник очень настаивал на том, что мешать надо все руками и недолго, чтобы сало не расплавилось от тепла рук и не размазывалось по фаршу. Если руки мерзнут, можно сначала натянуть нитяные перчатки, а затем сверху уже резиновые. Вот такой рисунок получился. А теперь набивка. Черево у меня была замочена в прохладной воде примерно уже полчаса. Надо, конечно, стараться по плаке набивать, но прям особенно сильно заморачиваться смысла нет. Это потому что колбаски после набивки. Должны будут под прессом полежать несколько дней. Что касается длины. У этого колбасников у этой были перевязаны по метру. Я такой длинной формы, конечно, не соберу, поэтому мне будет покороче. На доску, смотрите, фирменная доска Самуры, переложу на нее колбаски в пакете. Это чтобы они не загаживали мне холодильник. Сверху другую доску и зажать все это струбцинами. Вот такая конструкция собралась. Ну что, отправляю в холодильник на неделю. Первые пять дней под кресом, затем без пресса. Ой. Всю эту неделю при температуре плюс 4, плюс 5 градусов. Фу. Перерыв. Пять дней прошло, надо вынуть колбасу из этой средневековой пыточной конструкции. Ой. И повесить дальше, осаживаться. Так. О, смотрите, плоская вся. Видите, есть небольшой брачок. Слегка передавил один батон, и он там лопнул. Посмотрим, что получится. Остальные вроде целые. С колбасы, как видите, капает сок, чтобы не загаживать эту камеру, и потом меньше ее отмывать. Уложу сюда на пластиковую разделочную доску салфетку. На основную сейчас капель эту соберет, потом отсюда выброшу. Очень важный момент для завяливания колбасы – это наличие постоянного движения воздуха в камере. У меня оно обеспечивается вот этим вентилятором. Он просто стоит внизу и включается по таймеру на 15-20 минут каждый час и обеспечивает движение. Он не дует непосредственно колбасу, отделен от нее вот этой вот не до конца перекрывающей стеклянной полкой, но движение воздуха имеется. Если вентилятора не будет, то появляется высокая опасность в в некоторых местах колбасы, где она близко соприкасается будет расти нежелательная микрофлора Значит, Через два дня я обрызгаю эту колбасу раствором молд 600, это белая плесень которую кстати можно у Пашием колбаски купить повышу температуру до плюс 12, плюс 14 и установлю сюда увлажнитель который также включается у меня по настроенной системе эту камеру я сам делал и ролик отдельный есть и дальше колбаса будет завяливаться до готовности. Готова она будет при потере массы порядка 28-30 процентов. Прошла неделя, наступила пора обработать колбасу с порами плесени. Вот у меня пакетик с бактофермовским МОЛД-600. Я этот пакетик отпал из магазина ЕМ колбаски получил, за что им огромное спасибо. Здесь написано, что на 10 литров воды нужно развести 25 граммов этих спор. Ну, если столько не надо, хватит 100 мл. Значит, отвешиваю четверть грамма. О, получилось полграмма, значит, на 200 мл буду наливать. Размешать и перелить в пульверизатор. И можно опрыскивать. И пусть висит. Температура установила на 12 градусов, а влажность будет обеспечивать вот этот ультразвуковой увлажнитель. Датчик установил на 75%. Встретимся, наверное, уже теперь на разрезании и пробе этой колбасы. Тарах, тебе дох, тебе дох, тебе дох. Убрал я колбасу в камеру для сыровяла, она провисела там два дня, начала уже зарастать плесенью, все как положено. Накрылся датчик сначала температуры, затем влажности. В результате я вынужден был довяливать ее в условиях, так сказать, на улицу вывешивал. А на улице влажность как раз в эти дни, в течение, наверное, недели, была очень низкая. Потом опять начались дожди, опять сырость пошла. Камера для соровела проработала моя три года без замечаний, но потом китайские датчики накрылись. Проработала правда, в жестких условиях, потому что летом в полуподвале, где стоит камера, температура поднимается до 48, я вот замерял в зимнее время, испанская зима, это все равно что слякотная российская осень, когда дожди. Все заливается, не просто влажность очень высокая, там под 98-99%, то есть прям чуть ли не пар стоит. Но во время сильных дождей еще и под стенами вода начинает затекать, и пол бетонный прям намокает, а лужи стоят. В результате колбаса моя плесень вот такие не заросла, только вот следы плесени появились, вот, и все. По запаху, ну да, похоже на фует. по вкусу, я боюсь, что плесень все-таки дает свой такой характерный грибной, наверное, привкус. Его здесь не будет. Сейчас узнаем, я тоже уже нарезал. Да, сыровял, яркий за счет пряности, вкусный, но вкуса вот этого грибного плесня не хватает. Короче, большой облом получился. Ну, вкусно. Я, может быть, попробую еще раз устроить. Только придется ждать теперь года. На следующий год готовить. Потому что в этих условиях, когда у нас опять начались дожди, в подвале сырость, датчики еще не пришли. Я заказал на Алиэкспрессе опять новые. Как готовить, непонятно. Ну, посмотрим. Вот такой вот облом. Вкусный облом, но совершенно не фуэтный. Фуэт – колбаса в плесне белый. Так что так. Готовьте. Ставьте камеру для радиосавиала в более человеческие условия и наслаждайтесь вкусной колбасой. А с вами был я, Дмитрий Фреско. На этом позвольте попрощаться. Виктор, огромное спасибо за доску. Вы видели, на какой доске я резал эту доску? Мне прислал подписчик, он сам их делает. Я ссылку на его инстаграм под роликом размещу. Обалденная доска. Венги. Торцевая с эмблемой. С кулинарной пропаганды. Огромное спасибо за компанию. Всем пока.